Для меня очень важно было с ним общение, потому что он действительно давал очень дельные отеческие советы. И сейчас нам его не хватает. Есть идеи назвать улицу или проспект новую, который появится у нас в областном центре. И безусловно мы обсудим это и с его дочерью, и с его семьей, и со всеми курянами. Это должна быть новая улица или новый проспект красивый и такой же достойный, как и сам заполнился. Я бы очень хотела, чтобы этот памятник для курян олицетворял не только моего отца, но все поколение ветеранов, ушедших героев войны, великих и скромных. И чтобы в этот сквер, сквер Героя Гурска, приходили родные, близкие ушедших ветеранов и поминали их в лице моего отца,